Oh, oh, oh. скажет ты тяжел. Свое сердце к телу прижми, и дай мне согреть. Нежно, а я улыбаюсь С тобою внизу, зоны Нам не надо спешить А ты шепни мне на ушко Что я не игрушка И самая лучшая Я не могла не влюбиться К телу прижмусь Чтобы вновь раствориться